читал то, что Максим переводил, кстати, вот, про переводы. Максим, да, Максим. Сейчас мы к этому придем, кстати, вот мне интересно было свое мнение узнать. Мне, ну, буквально, ну, что далеко ходить, недавно совершенно как бы одна моя, то есть одна компания попросила нас посмотреть, проверить переводы, которые делала некая профессиональная компания в России, перевод с русского на китайский. Когда э, Ван Сяолун тот же Максим он начал смотреть, он, э, он говорит, вы знаете, там ситуация такова, что просто набор слов и для того, чтобы понять, нужно напрягать мозги, что китайцы в принципе делать не любят. Во-первых, не то, что там никакой истории-то и нету и не пахнет даже. Тупо переведено то, что переведено, то есть и даже некоторые иероглифы видно было, что перевод был через Google. Uh -huh. Что это, конечно, за, за профессиональная компания такая, которая приводит через Google? Почему это видно было? Что ну, когда внизу был, допустим, здесь ну, адрес указан у них, где был сокращен город, буква Г, она таки осталась буквой Г. Uh -huh. А все остальное были слова переведены в иероглифы. То есть, опять же, то есть, на на на набор слов. Подумаешь, что же это такое было за Г? Нет, это не это за Г. Так вот, факт в том, что самое интересное получается, что речь шла об экологически чистых продуктах. На самом деле там экологически чистые продукты, без содержания сахара. И там должно было написано быть без химии. А перевод в китайском был дословно без ядовитый без ядовитости ну без да без ядовитый без ядовитости конечно это китайцы еще больше отпугивает во первых отпугнет сам перевод изначально а когда написано что это без ядовитый то уже блин начинается то есть людей мышление по-другому работать да конечно ты читаешь, что типа что ты здесь не умрешь это уже прекрасно Задумываешься, да? да что да. что, что да, это самое будет удовлетворительное, если так, вот, и я начал объяснять э, всем о том, что перевод на китайский должен делать китаец, а перевод на русский с китайского должен делать русский, так как это должно выглядеть в России. И не, и не факт, что это будет, будет выглядеть тот же самый текст. Главная история и подача самого продукта. Главное, чтобы его хотели купить и в, и как бы окунуться в эту историю. То есть понимаешь? А вот, допустим, как сказать, ну, допустим, взять, взять какую-нибудь историю про вот сегодняшнее утро. Вот сегодня у нас какое число? 4. Да, вроде. 4 мая. Вот, допустим, утро 4 мая. Пусть напишет сантехник и пусть напишет профессор. Это будет в одном и том же городе, в одном и том же, даже в одном и том же доме они живут. Но это будут две разные истории про одно и то же утро. Первую историю сантехник подаст по своему, президент-профессор подаст со своего опыта понимания и то есть и меры понимания. И то же самое и здесь, смотря кто переводит тебе на китайский язык. Ведь перевести вашу историю далеко иногда даже не нужно делать, потому что э, есть такие ситуации, когда пишут у нас работает 20 сотрудников, зато они так очень болеют за наше производство. 20 сотрудников для китайцев это ничтожно мало. Вы никто. И с вами работать никто не будет, потому что либо вы не пишете об этом, либо вы пишете, что у вас там 2000 человек. Соберите всех, кого можно, то есть вокруг. Грубо говоря, там придумайте, не знаю, но вы, вы должны выглядеть серьезно. Вот, допустим, наш каталог, который мы это, Максим выпускал. Вот здесь у него даже история, я не знаю, про алкоголь. Да, я почитал эту, эту историю, написано очень э, достаточно жестко э, про Великую Отечественную войну э, и э, дух того времени передан замечательно. Для, для китайца. Конечно, для китайцев с учетом э, тех блоков о войне Великой Отечественной, которые китайцы имеют. И это может, На мой взгляд, это не совсем может быть правильное отражение а, того, что было, и даже может быть не совсем правильно с а, позиции интересов нашей страны. Но это прекрасно и лучше придумать невозможно для китайского потребителя. Это самое главное. Это главное то, главное... ради чего делается перевод. Это да, это именно подача сама. То есть это этого текста не существовало вообще в природе, но он объяснил то, почему русские употребляют алкоголь в стрессовой ситуации, во время войны, как они грелись на морозе, почему согревало это, то есть как они победили, то есть понимаете, только они вот он свел, вроде несводимое, да, он свел несводимое, но это легло просто прекрасным удобрением на душу потребителя в Китае, потому что текст переводился для китайского потребителя. Такое не прошло бы в России вообще ни разу. Наш потребитель, это и это даже бы сыграло бы даже бы обратную роль, ну, отрицательную роль. Но в Китае это сработало просто прекрасно. Вот я посчитал этот текст, я был удивлен, то есть, насколько это было ориентировано на китайского потребителя. Ну, во-первых, начнем, с что Максим сам китаец. Во-вторых, у него да. мама русская, моя жена. А они вдвоем сидят, и на самом деле вот эту историю... А она ему дает, а он ее прописывает. О, то есть, то есть это получается э, такая двойная рабу, дво, работа в таком тандеме. Это ну, то есть очень это... качественная вещь должна была получиться. Ну, вот они по продукту питания тоже самое да, делают. Потому что когда дается текст сухой из России, насколько это прекрасный продукт, то насколько он великолепен и прекрасен и полезен, это уже дело переводчика донести. А в зависимости от того, кто есть, как он владеет русским и китайским. То есть, естественно, китаец должен доносить до китайцев а, именно так, как это нужно. И вот э, Светлана, то она же прожила в, в китайской семье практически 20 лет. То есть, и она знает, что какие тонкие ники может с души затронуть китайца. А Максим уже это э, переводит воплощает, воплощает да, в реальность. Да. Поэтому Иногда э, переводы могут быть небезопасны для репутации само-само производителя российского. Потому что они не могут быть, очень часто бывают фатальными. Поэтому вот с некоторыми китайскими переводчиками э, нужно быть очень осторожными, крайне осторожными. Э, если наши переводчики такими вещами не обладают, то они просто и переводят совершенно без... Э, беспонтово скажем так говоря а говоря народным языком а самое интересное что вот тот последний же, случай расскажу до да, который э, был то есть э, как нам сказали что все эти тексты которые были просто набором слов грубо говоря, ну, то есть ну вообще на самом деле бред да э, он был уже распечатан очень много было печатной продукции для вложены деньги вложены деньги в рекламу и то время упущено. это было в, в их роликах использовано то есть и в печатной продукции которая раздавалась на, или раздаваться хотелось то есть хотели раздавать это на выставке то есть нужно вот это очень внимательно с этим нужно относиться потому, просто так перевести ну даже не через google а именно переводчиков то есть нужно выбирать по их и да Потому что когда э, переводчик находится, то есть он болеет за этот продукт, он переводит и приведет именно таким образом, как он болеет. Потому что, если это будет делаться с другим переводчиком, для, он скажет, что у вас такое? Да, Перевод «Жили-были старух со старухой». Он переводит «Жили-были старик со старухой». У самого синего моря. Да, но это будет воспринято русским покупателем. Это не будет воспринято это китайским. Будет, это, это, это да, это будет все правильно, все будет без да. ошибки сделано. Но китаец прочитает. Ну и чего, они ну, жили, они были, и, ну, у синего моря, как бы, ну, счастье им, что не знаю, что сказать, как, как это мне поможет, понять, что такое продукт. А китайцы очень хорошо, кстати, они очень ыэ, да, трепетно. трепетно, то есть они изучают информацию о том, что они будут кушать. <клышали> вот это самое главное, варенье из за облепихи, например, да, они облепихают, не знают, что такое блепиха. Они начинают смотреть в интернете, что такое блепиха, чем она полезна, понимаете. А когда выясняют, они очень удивляются, да. что они раньше об этом не знали. И они, Вернее, равно, знали, но очень маленькая часть китайских докторов, которые в этом разбираются. И они покупают, естественно, для того, чтобы ради хотя бы попробовать это. А если понравится, они будут дальше покупать и дарить своим то есть, друзьям и близким. Вот они очень внутреннее состояние свое, как-то Сергей правильно сказал, то есть они очень смотрят на свое внутреннее состояние да. после каждого продукта. Да. И если он, допустим, как вот Максим написал, что он согревала водка, например, да, да? они пьют его, она везде согревает, он говорит, да. Это так, так и есть. И, есть, да. и я, почему? Я буду ее могу выпить, когда мне будет холодно. Там Рюмашечку там одну, да. То есть это русская водка, она согревает. Наша, может быть, китайская не так согревает, наверное, но как русская после истории. В принципе, водка вот она. Тоже сделали специально для китайцев. 56 градусов. 56 градусов. Но вот. с русской душой. С русской душой. Упаковку от, отдельно. Естественно, короче, вот. Так что, что важно в товаре? Упаковка. Качественная. кстати, такой упаковки в России нету. Да. Что то, важно? А что ты мне не говорил. История. Упаковка очень хорошая, качественная. История важна для товара, именно то есть, чтобы она была. И под каждый товар нужно свою историю писать, иначе товар не продать. Он без истории, он просто это, это, это, это что, потреб... То есть, ну как продать дорого товар, который нет истории? Никак. Это сложно. Перед тем как хотите. Что-то сделать с китайцами. И для китайцев нужно очень сильно постараться. Пройти этот этап э, адаптацию продукта, упаковка продукта, история. Представление продукта. Подача. Имидж. Имидж, да. То есть это самое главное. Это первое, первостепенное вообще. Без этого ты покупателей не завоюешь. Сейчас самое время, сейчас как раз время -то после пандемии, когда китайцы еще более обратят внимание на иностранные импортные товары экологически чистые. Она вот так уже, в принципе, спрос у них растет на эту, на эту тему. Растет спрос. И причем он может быть катастрофический. В смысле катастрофический в виде ваших же дивидендов. Это будут катастрофически ваши дивиденды, потому что население России оно в 10 раз меньше Китая. Но покупательная способность китайского населения – это не в 10 раз, чем Россия. Это раз в 50 больше.